Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики Сегодня у нас будет видео челлендж На тему того, что сколько по времени займет Надевание эко-чехлов на сиденье У нас чехлы Drive Погнали посмотрим, сколько по времени Займет это у нас Итак, дорогие друзья, хотела бы вам напомнить о том, что вы у нас можете приобрести брендированные ароматы для своего автомобиля, как мужские, так и женские. Все контакты будут в описании под роликом. Итак, ребят, чехлы мы одели, всего потратили на это 15 минут. Смотрите, строчка к строчке, полосочка к полосочке, сели просто идеально. Но установку чехлов спереди ушло чуть более получаса, при этом сами сиденья мы не снимали. Сели чехлы идеально, так же как и сзади. Друзья, чехлы мы одели, у них очень удобно, боковая поддержка, но мне кажется, здесь не хватает немного уюта. тренировку действительно комфортней. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте про розыгрыш совместный с Ангел Оптик. Пока!